Наконец-то! Наконец-то крутая находка, ребят. Мы его заслужили. Вот он, он там. Посмотрите, в каких мы условиях копаем. Вы просто гляньте, сколько снега, а! Замерз. Потому что дождь идет, снега дождь. Весь мокрый. Еще несколько часов назад не было здесь снега. Ух, ух, ух, ух. Во, сколько я копал. Мы здесь все перерыли, как кабаны. Посмотрите, сколько вскопок. Пробок немерено просто. Но мы нашли. Мы нашли этот сигнал, ребята. Мы нашли этот сигнал. И вот, смотрите, что мы нашли. Что мы нашли. А -а -а -а. А -а -а -а. Вот он, вот он, ребятки. Вот он, красавец. Смотрите, ребята. Смотрите, ребята, понимаете, что это? Вот мы зачем сегодня приезжали. Я еще не смотрел, что на щитке там. Я утереть не буду, ребят, сразу говорю. Там изображение какое-то. Возможно, какой-нибудь знак даже. Не буду скрывать, ребята. Вы увидите все в группе, ребята. В группе поместим.